Упражнение номер шесть. Просто читай. Читай и обращай внимание. И запомни. Ли лека леху ляха. У меня ли у меня лека у тебя, леху у него, леха у нее. Например, ли ухтун ВАХИДА У меня одна сестра. Ухт сестра ВАХИДА одна. Ли ухтун вахида. Ли ухт вахида. Элека ахун, у тебя есть брат? МАЛИ АХУН Нет, нет у меня, брата. Элеке ах, ля мали ах. Ухти ляха, тыфлюн сагир. Ухти будет моя сестра. Ляха. У нее. Тефлюн сарир. Маленький ребенок, маленький малыш. Еще раз прочитаю вот третье предложение. ухти ли? Леха, тыфлюн сарирун. Земли ли? ахун, ваухт. Земли ли? Леху, ахун, ваухт. Земли у моего товарища. У него есть брат и сестра. Ах, это брат, ухт это сестра. И здесь надо обращать внимание на разницу между інди и ли. Если мы говорим про неразумных вещей, говорим «У меня есть книга». Например, книга – это неразумная. Поэтому мы говорим энди у меня. А если про разумных, про людей, мы говорим ли. Мы не говорим Ах, Мы говорим ли-ахун, у меня есть брат. Мы не говорим инди-ахун. Мы говорим «инди», когда имеем в виду книгу, ручку, тетрадь, то есть неразумные вещества, существительные. А если мы имеем в виду разумных людей, тогда мы говорим ли, у меня есть брат. То есть не говорим «инди», потому что брат это разумное. Разумное и существительное.